мы с играем в майнкрафт 1 дог это четвертая серия за кадром и я сделал терму и перешел вторую фазу это даже а на третью вторую к сожалению мы не составили ну я делал это сделать специально для того, чтобы вы могли смотреть, не сложиться карантин. Давайте прибьем вначале вот этих пацанов. Раз, два, три, 4 5 шесть, семь. Ну, Нидермен, конечно же, бы завалить ну, Хотя это мажно. Беги, просто беги, беги, беги, беги не сдохни. Ну, И в этой серии мы слегка даже, наверное, возьмем и сделаем проход на вот, эту, на вот эту вышку. Вначале покормим. Блин. Ладно, держи. Кстати, пишите в комментариях, кто будет у нас эта собачка. Русланчик спасибо тебе еще раз, Рей. Спасибо тебе еще раз за то, что придумал меня для курицы. Курица, к сожалению, умерла. При... Короче, ее застрелил скелет, когда я пытался эвакуировать. ну давайте не будем вопросы, я развел нашу арену. на нас есть коровки, грибные, обычные коровки, и Михаил Петрович. Ну, я его на то, так... другой вы приглашаете. Предлагайте свои имена. Я буду. Пишите в комментариях, я их наживу. А раньше была не но почему-то надо заполнилась. А, песчика охраняет вот это все. Ой. Капец какой песик молодец. Ему надо поставить лайк. Ладно, это не было попрошение. Если вам нравится мой камень, подписывайтесь на мой канал. Я буду только рад. И стараться выпускать более чаще ролики. Скоро, кстати, будет монтаж. Поэтому. Ой, -мо, что там происходит за тканом моим? Ладно. Ну вот у нас есть досочки И надо сделать туда проход, потому что я хочу посмотреть, сколько там мобов. Сколько там мобов. Ну понятно, что там очень много. И в следующей серии мы попытаемся. Внимание, попытаемся изверять новым. Ну, ай, блин. Ферму железа. Ну добудем. Вначале надо будет добыть вилладжеров. А потом сделаем ферму железа. Хотя бы два. И кстати, все, кто гений Майнкрафта, пишите в комментариях, сколь, сколь, наверное, сколько нужно жителей, чтобы их стало наверное, два. А тем временем, пока я с вами разговариваю, мы уже добрались до... Ну, до верха. Остается только будет сделать лесенки можем посмотреть как видите тут просто жесть какая-то я буду не мешать я лучше пойду за своим делом заниматься скажите пожалуйста как разбираться с этими видами либо мне увеличить расстояние чтобы они разбивались либо сделать железь и блин я упал пишите в комментариях Короче, этот, этот тест прям такой ролик на щели. Но мне некуда посадить их. Кстати, мне очень сильно связло с пчелами. Мне попался пчелиный улей. Прикиньте, прикиньте, попался пчелиный улей. Также я разместил себе очень хорошо ферму. Видите, как у меня мне кто-то затоптался случайно. Очень хорошо лучше остается только получать свой контент. Посадим отсюда сюда, не времени. И мы до сих пор с вами не сделали кровать. А, лесенки у нас будут. Кстати, пишите в комментариях или хотите ли вы, чтобы я вам дал свой ресурс паки, я вам обязательно дам, если не берется, если кто захочет в комментарии, я скину в следующем ролике под комментарием закрепленным, он будет обязательно закреплен. А пока делаем ступеньки, зачем-то очень много и ставим их. В будущем, правда, нам понадобится больше дерева для того, что с вами сделать, как вы, вы сами понимаете, ну, ограду, чтобы не упасть случайно при подъеме, то это бывает. Ну, зря это не зря это сделал, все дерево я расходовал. Ладно, не буду бомбить. Бомбуем, бомбуем. кстати, уже видим, что появляются первые люди, первые бы и файл кстати идет полным походом нам просто ровно хватило, это короче делаем здесь что-то сделаем о пальцы пацаны прыгает будьте аккуратны потому что это может наводить вашему здоровью ладно что просто будьте аккуратны здесь мы слегка увеличим пароход здесь у нас будет стоять вот здесь ограда будет нужна наверное и потом смастерим кстати скоро будет рубрика о, о выживании в бедрек Бэдрук, бедрук, как это называется? Бэдруки. Бэдруки. Бедрук нет, нет, нет, нет, нет, нет, то нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, у меня нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Оп. Опа! А моя опа. Да, как-то крылья получается, ну зато безопасность превыше всего. Ай, ай, ай. ай. Ладно. Не обессудьте. Раз, Как-то я странно строю, ну да ладно. Потом пофиг. Раздевая семь, три, четыре, пять, и шесть, и Вс, гар. И почти готово все. но я делаю, делаю, делаю, делаю, делай. Просто делай, делай, красочек делай. Вот сюда оставим сюда сам не знаю для чего и давайте берем излишки для чего ты потратил дерево которое все построил сади у нас уже выросли ягоды повините то поставим сюда типа как пламя вот так так как-то устрана ладно пофиг что ну, сейчас сделаем булыжные ограды. Ну, как они делаются, интересно. А. 36, Треть шесть, думаю, захватит. Да Раз, два. Безопасность, превыше всего, так как на скайблоке. Ой, блин очень важно обезопасить вас от падения так как это прям заберите на запиточку и записывайте потому что упав вы потеряете абсолютно все вещи и не сможете потом их вернуть вот в чем заключение тайны этого договора <плылес> <плылес> ладно Урожай мой сторон, пока сторон нам не, не, не нужен пока что. Мне уже давно же сладкие ягоды. Почему так быстро? Что-то странное. Блин, похоже, я пацаны, да? Ладно, я, я даже не могу сделать, короче. Да. Ладно. Пацан, вот я что-то не понял. Вы Просто поставили 40 размоток. Я просто вам респектую весь, весь поллезный респектука. А вообще я просто хочу добывать ресурсы для того, чтобы нам продолжать развиваться в этом мире. В этом тяжелом при тяжелом мире который полон опасностей 18 -й. опа кирка возьми раз и про... ну, железная кирка это никому кому не горятся с ну, стороны с какой стороны даже не хочу говорить потому что ну, смотрели мои ролики просто мне помогаете спасибо вам кролик пик ты чувствуешь стоишь рада вообще пофиг ладно ставьте лайк если кому жалко этого кролика кролик опять да, блин. короче кролик опять умер я не знаю Пишите в комментариях, что с, с ним делать, потому что он постоянно дохнет. Постоянно дохнет, дохнет и дохнет. В каждой серии он дохнет. Но не от кабель. За кадром я настрою на остров и попытаюсь дойти до пятой фазы. Поэтому я не заканчиваю, давайте еще несколько минут подобываем блоки, и я попрощаюсь с вами и пойду отдыхать и записывать вам новые ролики на плат. Лиса к нам присоединилась, лиса хаза, хасо... сразу же лайфхак лисе попалась? лиса сразу же огуражу ей, и, и проходь, потому что проходь жизнь не уже не... понятно остальное с небе. Бежит пофиг. А, беги, беги. Беги, беги, беги. Нет! Ты куда побежал? беги. Вот я сейчас а, у тебя опасность. Прикинь, у тебя опасность. Нет, нет, Мишка. Мишка, блин. Тупая поэтому никогда не давайте медведю почесать когти от, от вашего мнения Мед... Михаил Ильич, ну, подумайте, какое время вы говорите такое время думаю, да пиши в комментариях если согласится со мной а я... пойду копать фазу и дойду до третьей фазы поэтому готовься я веду тебя это Манкет, синим играли в Майнкрафт Ван сегодня сделал. <свист> ладно, давайте. Пацаны, девчонки, а их тыщ какая. Ладно, ладно, я понял. В следующей серии мы сделаем домик. Давайте бегаем быстрее. ой я, я, я, я. я боюсь, я боюсь, я боюсь. Субтитры сделал и посмотрите, какой король. Посмотрим, горло. Они могут сейчас бежать. Я, я гарантирую опасность. А, так, а ты что тут делаешь? Церку не оставила. Говорила, чтобы часть моих мещей упала. чай на на на на на на на на на на на на ой ой ой ой ой ой ой, ой, ой, ой, ой. короля на на на на короля мы выпустим и а ему... Вообще, пофиг на ну, окей. на Пойдем. на на на на на на нет нет, нет, нет, нет, я просто э, профукал. Короче, пиздец, мы выиграли, Я в брауз, В эту игру всем всегда просмотрю, будет Всем удачи, и всем пока.